Дорогие друзья, в этом переменчивом мире на плаву остаются только те компании, которые умеют быстро перестроиться под новые реалии. Faberlic как раз такая компания. Мы постоянно развиваемся, чутко реагируем на изменения рынка и всегда пробуем новое. Сейчас мы сотрудничаем с новыми поставщиками, перестраиваем логистические цепочки, находим возможность радовать вас новинками, акциями, снижаем цены и даже даем ТВ-рекламу. Наш новый ролик рассказывает о привлекательных ценах и скидках, которыми так богат наш каталог. Ролик в эфире на 11 центральных ТВ-каналах с 24 октября по 27 ноября, то есть в течение 16 и 17 периодов. Если вы смотрите телевизор, то вы наверняка уже видели нашу яркую позитивную рекламу, а если нет, то давайте посмотрим ее вместе. Фаберлик 25 лет, а это значит скидки. Выбирай все, что нравится. На помаду скидка 60%, на парфюм минус 50%, на крем и гель для душа тоже. У Фаберлик скидки на любой вкус, а при заказе от 1000 рублей еще минус 20% на фаберлик.ком. Фаберлик 25 лет, а это значит скидки. Выбирай любую. Скидка 50% на гель для душа Бьюти Кафе. Несмотря на все перемены в мире, основа нашего бизнеса остается неизменной. Это широкий ассортимент, доступные цены, яркий каталог, удобный сайт и, конечно же, вы, наши лидеры и консультанты. Благодарю вас за энтузиазм, преданность и любовь к Поберлик. Особенно ценно то, что вы активно участвуете в жизни компании. Совместно с вами мы разработали уже много мотивационных программ, и одним из таких проектов стал ролик о маркетинг-плане. Это важный инструмент для привлечения новых консультантов, которые заинтересовались построением бизнеса с Фаберлик. Полная версия ролика будет доступна в лидерских чатах и на сайте уже скоро. А сейчас давайте вместе посмотрим короткий тизер. Построить собственный стабильный бизнес, передать его своим детям и быть частью сообщества успешных и уверенных предпринимателей – все это возможно вместе с Faberlic. Следуйте по маркетинг-плану компании и поднимайтесь вверх, по лестнице успеха. Итак, вы активно работаете с командой. Очень важно выполнять личный объем от 50 баллов. Это обязательное условие для достижения всех новых званий «Фаберлик». Дальше много будет зависеть от того, насколько большая ваша команда и какой объем продаж вы выполняете вместе. Чем больше ваша личная группа, тем больше объем личной группы и тем выше ваше вознаграждение или ваш процент объемной скидки за период. Используйте все возможности компании, поднимайтесь вверх по ступеням лестницы успеха, приобретайте новый опыт, развивайтесь как профессионал и увеличивайте свой доход. Желаем каждому из вас достижения самых больших высот вместе с Фаберлик. Сейчас мы празднуем 25-летие компании, и я хочу показать вам еще один важный бизнес-инструмент – юбилейный журнал. Это специальное издание, где мы собрали полезную информацию о компании. Наши достижения, социальные инициативы, обучающие проекты – интервью с топ-лидерами, вдохновляющие истории и многое другое. Этот журнал станет вашим замечательным помощником, когда нужно презентовать компанию новичкам. А еще это прекрасный памятный подарок всем, кто причастен к общему успеху Фаберлик. Уже завтра этот журнал будет доступен к заказу на сайте. Покупайте! Друзья, 25 лет – это целая история. Уже четверть века мы с вами делаем красоту доступной и вдохновляем на лучшее. Поздравляю вас с юбилеем и желаю успехов в нашем общем деле. И все будет Фаберлик.